Всем привет! Сегодня приготовлю медовые коржи по рецепту, которому уже давным-давно, за 30 лет. То есть мы по этому рецепту печем коржи уже с самого детства. Этот рецепт из этой записной книжки, сладкоежки, она уже вся рваная, потрепанная. Здесь есть три раздела печенье. Вот такая табличка, да, что сколько весит. Дальше идет раздел рожных тут прям листы отдельно лежат но я как сейчас помню на какой странице и вообще где должен располагаться рецепт медового торта и вот раздел торты сколько бы мы не переписывали рецепт все равно я возвращаюсь к этой книжке и вот он торт медовый количество ингредиентов и способ приготовления мне понадобится 2 яйца, у меня крупные яйца, 200 грамм сахара, 50 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки соды, 2 столовые ложки меда и 4 стакана муки. В миску соединяю 2 яйца, 200 грамм сахара, кстати, миски этой тоже примерно 30 лет. Перемешиваю. В отдельную миску я ставлю воду кипятиться, потом я просто буду делать паровую баню. Сюда же добавляю 2 столовые ложки меда. И масло вода начинает греться, ставлю сюда миску и соединяю до однородности. Мне необходимо, чтобы сахар растворился полностью. Сахар полностью растворился. Добавляю 2 чайные ложки соды. Перемешиваю. Поднимается пена. Я делаю меньше огонь кипящей воды. Видно идет реакция. Теперь мне необходима другая посуда, куда я перелью данную массу и добавлю муку. И прям сразу я сюда могу высыпать 4 стакана муки. Вымешиваю. Если будет, допустим, жидковато, то есть буду смотреть по консистенции, то могу добавить, потому что здесь зависит от размера яиц масса и от самой соответственно муки беру еще стакан муки и выкладываю тесто Противень посыпаю мукой, как в принципе всегда так делали. Духовка у меня уже разогревается, температура не указана в рецепте, поэтому я, я ориентируюсь как бы на свой опыт. Приблизительно могу сказать 200-220 градусов, возможно 180 и выпекать примерно 5 минут. Раскатываю толщиной 3-4 миллиметра и вырезаю по диаметру оставляя припуски, небольшой запас на края, которые потом в итоге будут обрезаться. Вот эти обрезки оставшиеся я вмешиваю обычно в следующий корж и снова раскатываю. Вот так напротив у меня помещается два коржа, это примерно 18 сантиметров в диаметре, плюс припуски, то есть по 19 сантиметров. И я отправляю в духовку на самый верх. Если у вас духовой шкаф, то вам еще проще. Установили температуру и вперед. Я выпекаю до готовности. Корж готов. Выкладываю его на стол. И пока он еще тепленький, я вырезаю по диаметру. 18 сантиметров. Корж. вот так вот получается потом всю эту муку можно смахнуть кисточкой то же самое делаю со вторым и со всеми остальными коржами в принципе пока они еще тепленькие только достала из духовки сразу вырезаю по той форме которая мне необходима в итоге они получаются ровные идеально и собираю именно в той форме в которой по которой у меня диаметр. Вот такие коржи у меня получились в итоге. Они довольно мягкие, пропитываются любым кремом. У меня любят в семье лишь со сгущенкой, либо максимум еще крем-пломбир. Очень вкусно. Все эти крема и ссылочки будут под видео в описании, так что переходите, смотрите. Вот. Данный тортик я буду собирать ко дню рождения сына, поэтому сборку не покажу.